всем привет с вами снова я Ирина Быстрова и мы продолжаем экспериментировать на тему пасхальный декор на этот раз у меня э, силиконовый молд с такими вот бабочками берем полимерную глину запекаемую и хорошенечко размяв ее в руках понадобится еще э, Скалка, если у вас есть если нет скалки можно взять какой-то э, стеклянную бутылку например какой-то пузырек что-нибудь круглое и ровное можно пластиковые или стеклянные мне нужно размять мой блинчик вот под размер бабочки Яйцо точно так же загрунтовано белой акриловой краской, как и в предыдущих видео, и покрыто лаком. нам нужно хорошенечко прижать можно попробовать руками прижать вот эту лепешечку нашу сначала руками ее туда вминаем в пустоты потом можно будет прокатать скалкой чтобы вот эта задняя поверхность выровнялась Следите, чтобы не прорезалась глина, чтобы она у нас единым таким комочком вышла. Пожалуй, лучше взять яйцо, которое еще не прошло обработку. Неподготовленное яйцо. Потому что будем запекать. И скорее всего с лаком и краской произойдут необратимые изменения. Итак, аккуратненько давайте прокатаем еще поверхность. Аккуратненько вынимаем нашу красивую бабочку. Кладем и обрезаем по контуру. Для этого нужно взять канцелярский нож и аккуратненько обрезать нашу картиночку. помещаем нашу бабочку на поверхности смотрим если она где-то растянулась можно ее вернуть в исходное положение для того чтобы она лучше приклеилась можно воспользоваться жидкой пластикой вот такой, смазать заднюю поверхность немного, при запекании она затвердеет и станет как связующее звено между двумя этими материалами. Так. И теперь нужно взять какой-нибудь инструмент. Ну, сначала выравниваем все. Смотрим, чтобы симметрично у нас располагалось. Наша бабочка. Итак, и теперь нужно взять э, специальные инструменты для глины либо что-то более подходящее то что у вас под рукой можно попробовать маленькой булечкой или зубочисткой пройтись прямо по краю я делаю такие кругленькие углубления и одновременно прижимаю краешек яйцо такие получается ажурная немножечко по краям бабочка после обработки снизу постарайтесь чтобы она не выглядывала особенно если конечно это противоречит вашей задумке еще раз просматриваем где у нас может быть отошел край прижимаем его плотнее и в таком состоянии ставим запекаться Моя блина запекается при 110 градусах, ну, где-то минут 15. В горячую духовку, разогретую уже до определенной температуры, я ставлю мою бабочку. Итак, моя бабочка уже засохла, с яйцом ничего не случилось в духовке, все прекрасно. Кстати, если вы не пользуетесь отдельной какой-то духовкой для запекания полимерной глины, то положите, пожалуйста, это изделие во время запекания в рукав для запекания, для того, чтобы все пары, токсичные от глины, не попадали в духовку, поскольку вы дальше будете в ней готовить еду. По крайней мере, всегда я так делаю. Что я хочу теперь сделать? Я хочу покрасить вот эти части, там, где серенькая, я покрашу в белый цвет. Саму бабочку покрашу в голубой, а в выпуклости в золотой. Я буду попробую использовать поталь для этих целей. Кому нет потали, можно использовать просто какую-то золотую краску. Я беру обычную акриловую краску и крашу. Закрашиваю вот эту серость все. итак моя бабочка уже подсохла подкладываю бумажку для того чтобы поталь не рассыпалась вообще у меня поталь в листах вот такая я покупал на алиэкспресс 100 листов упаковочка Но от предыдущих работ у меня осталась вот такая стружка поэтому я буду пользоваться сейчас ей возьму клей для потали Вот так он выглядит, аккуратненько наношу клей, только на выпуклые части даю ему немного подсохнуть. Ну, уже сейчас видно, что не везде у меня хорошо лег клей, поэтому не везде сейчас поталь лежит. Поэтому сейчас, где ее нет, я еще пройдусь повторно по ребрышкам клеем и повторю вот эту мою процедуру. Потом покрою работу лаком. Ну, вот, в принципе, как-то... Вот вот такое. вот что у меня на данный момент получилось Ну, в процессе возникла идея что я хочу добавить сюда кружева поэтому из ватмана я вырезала по контуру такое же яйцо и я буду использовать вот такое кружево Как-то вот так оно будет здесь. Приклеивать буду горячим клеем. Сначала наношу по контуру на мое ватманское яйцо. А потом уже буду приклеивать то, что получится к основной моей заготовке. Там, где поворотики небольшие, буду делать складочки. Так вот сюда хочу сверху еще оторву, пока не совсем приклеилась. Хочу петелечку сюда ставить, чтобы яичко можно было повесить за позади кружева. Вставляю петелечку. у нас здесь получились бортики а серединки у нас пусто когда мы приклеим яйцо у нас может промяться некрасиво задняя сторона поэтому я вырезала из такого же ватмана еще две такие же заготовочки И сейчас вклею их внутрь Выполняем пространство. И после этого приклеиваем наше яйцо. В заключение мне захотелось еще белым контуром пройтись по самому нижнему краю, чтобы скрыть возможные какие-то неровности и некрасивости. Близко друг к другу просто наношу капельки. такое получилось у нас яичко конечно контуру нужно высохнуть но в целом яйцо уже готово его можно красиво повесить где-то или посадить на магнитики тогда петелька не нужна. приклеить сзади магнитики и можно использовать как магнит надеюсь мастер-класс был вам полезен до новых встреч